Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сейчас мы с вами будем готовить очень вкусное печенье. Печенье называется Мадлен, и готовится оно вот в таких вот формах, в виде ракушек. Это французское бисквитное печенье. Но если вдруг у вас нет таких форм, ничего страшного, можете готовить в любых формочках, какие у вас есть. Главное, что оно получится очень вкусное и ароматное, вы в него точно влюбитесь. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. А я расскажу, какие ингредиенты нам понадобятся. Нам понадобится лимон, точнее его цедра, сахар, сливочное масло, яйца, мука, разрыхлитель и ванильный сахар. Как видите, название хоть такое изысканное, но ингредиенты совершенно простые, которые найдутся на каждой кухне. Поехали! Сначала нам нужно в миску разбить яйца. Мы сначала немножко взбалтываем яйца отдельно и затем добавляем сахар и все хорошенько взбиваем. У нас печенье бисквитное, поэтому этот этап очень важный. Смотрите, яйца с сахаром у нас должны получиться вот такой консистенции, то есть они побелели и увеличились в объеме. Теперь мы берем лимон, маленькую терку и снимаем с лимона цедру, не задеваем белую часть, иначе она будет горчить. Добавляем ванильный сахар. Я все время рекламирую вот этот этот сахар с натуральной ванилью, не обязательно брать такой бренд, но другого бренда я просто не видела, что были именно в сахаре кусочки ванили. Просто ванилин мне не нравится, потому что он химический, а здесь натуральный ваниль, он даже пахнет по-другому. Добавляем его в тесто и снова все хорошенько перемешиваем с помощью миксера. теперь просеиваем в тестом муку вместе с разрыхлителем я буду использовать вот такой вот ситом она очень удобная просеиваем снова перемешиваем миксером И финальный этап мы добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, то есть оно должно быть размягченное. И снова все в последний раз перемешиваем миксером. Смотрите, вот такая должна получиться консистенция. Тесто примерно такое же, как на шарлотку или на бисквитный торт. Дальше выкладываем тесто в формы. Напомню, что Мадлен классически печется вот в таких вот формах. Они так и называются формы для печ печенья Мадлен. Я вот эти на Озоне заказывала. Они, в принципе, есть много, где даже, мне кажется, в Ашане, где-то или в Ленте можно купить. Можно использовать любые абсолютно формы, какие у вас есть. Если берем силиконовые формы, маслом их смазывать не нужно. Я буду выкладывать чайной ложкой. Теперь мы ставим наши ракушки в духовку. Духовка у нас разогрета до 180 градусов и готовим их примерно 10-15 минут. Точное время зависит от размера форм и от мощности вашей духовки. Только посмотрите, какие классные у нас получились печенья. Смотрите, какие они красивые. И сейчас покажу, как легко вынимаются из формы, кстати. Вот посмотрите, мы форму ничем не смазывали, и печенье так хоп, и вынимается. У него небольшая хрустящая корочка, очень нежная текстура, аромат лимонной цедры. Это, ну, это бисквитное печенье, поэтому понятно, если вы любите бисквит, оно вам точно понравится. И я вам настоятельно рекомендую купить вот такие вот формы или похожие. И приготовить такое печенье. Оно станет любимым в вашем доме. Очень буду ждать ваши отзывы в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому рецепту, потому что мы старались для вас. И подписывайтесь на мой канал. А я пойду пить чай с мадленками.